Здравствуйте, меня зовут Наталья. Свершилось! Теперь в Яндекс.Директ рекламные кампании, направленные на привлечение трафика, можно разделять по устройствам. Для настройки компаний воспользуйтесь корректировкой ставок. Если хотите показывать рекламу только на компьютерах, добавьте корректировку минус 100% для смартфонов. Если хотите показывать рекламу только на мобильных устройствах, добавьте корректировку минус 100% для компьютеров. Настраивать отдельные кампании для мобильных устройств теперь можно и по операционным системам, отдельно для iOS и Android. Доля трафика с мобильных устройств сейчас очень большая. Мобильный и доступный трафик нужно анализировать отдельно. И настройки рекламных кампаний также будут различаться. С ростом конкуренции этот вопрос становится очень важным. Показывать рекламу важно на всех типах устройств, чтобы не терять клиентов и конверсий. И прежде чем отключить показ части трафика, проанализируйте статистику по устройствам вашей тематики и поведению аудитории на сайте. И в этом вам помогут два инструмента. Яндекс.Вордстат и Яндекс.Метрика, установленные на вашем сайте. Откройте Яндекс.Вордстат, введите самый широкий запрос вашей тематики и выберите регион показа. С помощью переключателей, десктопы и мобильные оцените долю показов на разных устройствах. Перейдите в Яндекс.Метрику, откройте отчет «Стандартные отчеты, технологии, устройства». Оцените статистику тех, кто уже заходит на ваш сайт. Выберите конверсионную цель или же цель «Электронная коммерция». Но не спешите делать выводы и вносить правки в компанию. Ваши пользователи могут взаимодействовать с сайтом с различных устройств. Для того, чтобы это оценить, перейдите в следующий отчет. Стандартные отчеты «Кросс-девайс». Выберите цель «Электронная коммерция заказ» или вашу главную конверсионную цель. И оцените вклад разных типов устройств в конверсию. Разделение компании на десктоп и мобайл позволит вам прицельно работать с разными типами устройств. Отдельные ключевые слова, отдельные тексты и креативы. Настроить кросс-девайсную коммуникацию с клиентами. Уменьшить стоимость привлечения посетителей на сайт. И в конечном итоге – Сократить стоимость привлечения покупателя на ваш сайт. Не теряйте время, тестируйте новинку и делитесь вашими результатами в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Бобком, до встречи!